Всем добрый день у нас в медиа студия удивительный человек владимир белый его зовут я бы даже сказал в каком-то смысле знаете сейчас принято говорить это русский тони старк филантроп миллионер ученый плейбой нет вы не плейбой случайно я пока не понимаю надо разобраться ну наверное нет вот давайте немножко я зачитаю значит это основатель робототехнической империи глава венчурного фонда альфа роботекс Venture. Ученый, обладатель премии British Invention Award за вклад в развитие науки. И я позволю себе, ну просто 30 секунд. С 2005 года под его руководством и консалтингом реализуются комплексные инновационные проекты в области робототехники, искусственного интеллекта, цифровизации, широко востребованные и в России, и за рубежом, в бизнесе, на уровне интересов различных стран. Команда Белого допущена к разработке стратегических государственных проектов, работает и с Минобороны, и с Роскосмосом, с Администрацией Президента и с другими ведомствами. У меня сразу, знаете, я бы хотел, несмотря на то, что вот у нас много вопросов, я бы хотел спросить о начале. Где у вас была точка отсчета? Как вы вышли на, во-первых, такое космическое просто... Знаете, есть понятие русский космизм, да, такой вот? когда человек непосредственный непосредственно участник огромной Вселенной. Вот. Как вы вышли на какой-то уровень понимания того, что это все должно быть глобально, что это все в технологической сфере лежит? И как вам удалось добиться вот этого, не знаю, просто невероятного уровня? Знаете, на самом деле это, наверное, больше труд как бы, и стремление к всему новому, и к... Тому чтобы исследовать неисследуемое, да, то что не было человеком изведано и понятно, то есть э, то, что как раз вот следует, э, ну, скажем, то ради чего следует все бросить и начать это, именно этим заниматься. Это была робототехника, космические технологии различные, искусственный интеллект, ну и то, что в принципе будет помогать и полезно человечеству прежде всего. То есть сначала об этом не думаешь. Ты просто хочешь закрыть какие-то свои боли, проблемы, которые вокруг тебя, и создаешь вокруг этого ну, какие-то различные проекты, идеи, реализуешь их в реальности, пытаешься на этом зарабатывать, хочешь это исследовать, и в итоге у тебя появляется достаточно хороший опыт и мощные так называемые скиллы, да, такой англицизм, но тем не менее такой вот как раз глубокий опыт, который становится уникальным. То есть... А почему, например, мы со многими работаем, и к нам ну, достаточно очень много структуры и организации обращаются? Потому что у нас есть этот опыт, который мы охотно делимся, показываем, рассказываем. И самое главное, мы своими проектами доказываем, что они у нас реально рабочие и могут быть теми, которые являются вообще единственными в мире. Например, там вот робот Федор полетел на МКС. То есть такого не было прецедента за всю историю человечества, и до сих пор еще никто не повторил. Э, то есть, когда робот совершает полет полного цикла, да, там, от э, подготовки к полету, взлету, работе на МКС и потом возвращение на Землю, и потом еще работы на Земле. То есть, э, это тоже такой прецедент, который с, э, с достаточно э, невероятных усилий которые мы видим, что для того, чтобы такое сделать, необходимо огромное количество времени, труда и количество человеко-часов. То есть тех ресурсов, как, которые как раз вот позволили такие проекты делать. То есть это не один делу или даже не моя там команда, которая там постоянно меняется, да, там, и перетекает в разные там наши направления mm -hmm. проекта. А это совокупность тех людей, у которых совпали цели, которые поверили нам. Например, Но вы как? же их в какой-то момент повели за собой, даже пригласили, они поверили в вас. Где точка отчета это была? Знаете, есть два типа людей, которые смотрят на нас. Одни те, которые считают, что мы больны на всю голову, вообще, и, сум, и городские сумасшедшие, а другие, которые э, верят, верят во-первых, в нас, верят в потенциал, который мы несем. И самое главное, они уже нас тоже как, больны, как, как, как больных людей воспринимают, только больных технологиями да, и достижениями человечество, когда создается шестой технологический клад, 7 технологический клад, да, и это позволяет представлять все то, что описывают нам фантасты или показывают в э, фантастических сериалах там или фильмах, в реальности здесь прямо сейчас, прямо, прямо вот э, у нас повсеместно используем. То есть это когда от мечты мы создаем реальность и мы это доказываем своими реальными э, реализациями проектов, которые мы делаем. Вот и все. Люди смотрят на проекты, смотрят на нас, понимают, эти смогли сделать. Но ну, раз они робота в космос запускают, или там научили его э, стрелять там с двух рук или там с манипуляторов, да или там на мотоцикле ездили, на автомобиле, ну наверное, то они что остальное это тоже как-то смогут сделать, так что это будет достаточно качественно и глубоко для того чтобы в общем это применять и на других моделях а потому что не имеет значения, какая деятельность у вас да там роботехническая там или космическая или просто вы там продаете пирожки самое главное как вы подходите к вот этому направлению бизнесу да или э, исследованиям или технологиям которые вы делаете или даже просто продуктом который вы создаете то есть и вот с этого начинается как раз момент вовлечения людей когда он начинает верить Говорит, я хочу тоже. А какой был у вас первый опыт в инновациях, вот в технологиях, на которых вы впервые смогли заработать деньги? Сколько вам тогда было лет? Ну, вообще, первые деньги я заработал, как ни странно, когда еще был ребенком. То есть я создавал просто какие-то поделки там в кружках, да, там и были ярмарки, где эти поделки предлагалось продавать. И там еще тоже много было интересного. Например, когда ты создаешь какую-то игрушку, например, машинку, спорткар да, из шишек дерева там, и еще какого-то под ногами валяющего материала, и это кто-то покупает. То есть, да, это к технологиям не относится, но тем не менее, это вот был первый момент, который я увидел, что если ты делаешь что-то, что людям нравится, и они тебя хотят поддержать, поддерживают рублем или добрым словом, все, это, значит, соответственно, может дальше развиваться и быть интересным не только для тебя, а вообще интересным для всех, кто тебя окружает и тех, кто это хочет иметь. И ты уже спрашиваешь, а что бы вы хотели, чтобы я сделал еще? Mm -hmm. И там тебе люди уже накидывают задачи какие-то, а ты такой, ну, неплохо, вот уже есть что-то, на что следует равняться, ориентироваться, да, и двигаться дальше. Ну, и плюс там очень много было историй с тем, что... Я рисовал, например, картинки какие-то, например, то есть тоже люди их покупали, например, там, друзья моего дедушки приходили, всегда давали, там, небольшую сумму, как бы, да, там, ну, это смешно было, но, тем не менее, я им за эту сумму, э, вернее, за то, что они э, хотели купить картину, картинку, да, какую-то, я им делал еще дополнительно какие-то там картинки бесплатно, вот, ну, потому что же друзья, дедушки... Вот. Они всегда за это давали денег. Вот. Но это был первый такой предпринимательский опыт. А дальше это уже именно творческая такая следующая часть, что очень много вдохновляло фантастических рассказов, фильмов о том, что там это есть и не дай бог это у нас это появится. Здесь, например, какой-нибудь робот из термината, кто придет и всех уничтожит. Ну захотелось создать ему ответ. Захотелось создавать то, что будет э, как минимум... Э, обороны, скажем так, для таких вот скайнетов, да, которые будут хотеть захватить нас, там уничтожить и так далее. Очень было неприятно на самом деле, вот, но в то же время очень впечатлительно. Uh -huh. вот. И вот это как раз и привело к тому, что через какое-то время, независимо ни от чего, там, мы очень много бизнесов создавали, ну как сейчас это принято да, называть, тогда это просто желание выживать, творить, создавать различные Студии продакшена, где мы создавали музыку, видео, э дизайн какой-то, да, там, и различные там даже аспекты, например, там, небольшую свою сотовую э компанию, то есть такую взяли, сделали компанию, которая позволяла там в 99-м, 2000 году, например, очень деш дешево разговаривать по мобильным телефонам. И как называлась? ну неважно как она называлась так скажем это дело прошлое потому yeah. что мы тогда не знали о том что на все на все это нужно там очень много всего да там и сертификации различные там и э, ростесты и так далее это просто было собранное и созданное спаянное скажем так оборудование которое это позволяло сделать mm -hmm. вот таким э, э, белым способом да зная лайфхаки в разных телеком-компаниях там и среди сотовых, например, тарифов и операторов связи, которые позволяли делать входящие бесплатно, например. Вот за счет этого бесплатно мы смогли сделать так, чтобы это стало еще и исходящим. А как вы считаете, успех это везение преимущественно или исключительно трудоголизм? А... Или не то, не то? Ну, вот те, кто меня знает, знают, что я 24 на 7 всегда что-то делаю, придумаю, креативлю, да, и постоянно с кем-то Сразу на, на месте пытаясь уже что-то придумать и реализовать, чтобы оно вот прям здесь началось. Вот мы сейчас с вами поговорим, я скажу, ну, а что вот вы умеете делать, а что вам нравится, например, да, вы говорите, а вот мне вот это, вот это интересно. Я уже буду думать о том, как вот это интересно применить и в том, что у нас происходит, да, вот в связи с этими направлениями, с этим интересно. И получается, что здесь уже все может быть интересно, мне, вам там и третьим лицам, которые придут и получат от нас продукт. То есть Здесь сам смысл, что э, насколько, ну скажем так, ты хочешь реализовать э, тот проект и насколько ты этим горишь. То есть мало захотеть, надо прям хотеть с большой буквы в кавычках, хотеть так, чтобы вот это прям здесь, прям сейчас начало реализовываться. А иначе ты будешь просто откладывать, будет какая-то постоянная прокрастинация или тебя будет все, все время какими-то там темами отвлекать. Mm -hmm. Главное это не отступать, не сдаваться и быть как э, водой, которая точит камень, да, вот, которые как раз были мы постоянно. То есть мы точили камень капли за каплей. И похоже, вы еще думали все время о великом. Ну, наверное, не, вот о великом как раз таки не думали. Просто были цели такие, что... Вот есть, как бы, да, понятие у альпинистов: например, забраться там, на Эльбрус, потом на Эверест, потом на К2, потом еще куда-нибудь. То есть постепенно. А вот сейчас, например, есть цель забраться, например, на Олимп. Угу. На Олимп какой? Не тот, который в Турции находится, там, да, или там, э, в Греции, например, а тот, который находится на Марсе. Как вот, вот такая цель? Да? Большая она, великая или нет? Я думаю, великая. А что нужно сделать для того, чтобы туда добраться? Нужно создать план но ну, план это понятно, но для того, чтобы создать план и вообще эту цель, нужно понимать, какие ресурсы должны быть для того, чтобы это все реализовать. Вот когда ты начнешь об этом думать, у тебя начинает формироваться как раз, ну, mm -hmm. ты думаешь, так, вот эти могут сделать это, это мы можем заказать у этих. Это вот мы сами там придумаем, разработаем, произведем, если мы еще что-то там подстроим, вот у нас уже появляется вполне себе реализуемый план. Да, он может быть не совсем быстрый, потому что не все там технологическое, элементная база там закрывает но тем не менее уже мы видим э, вполне себе такую визуализацию как это может происходить и не так как у лен маска да там ну вот мы создадим корабль и полетим то есть э, а радиация там да там а сколько вообще людей доживет пока долетит а, а что будет на самом марсе то есть очень много аспектов которые как раз вот э, например он не учитывает Ему люди уже из профессионального сообщества объясняют это. Он mm -hmm. такой, ну, как бы да, наверное, на Марс наверное не стоит сейчас лететь, но корабли все равно будут создавать. Вот. И мы тогда смотрим, что для того, чтобы стало первой ступенью для этого, ну, нужно, наверное, например, посмотреть на наш спутник Луна. То есть там очень хорошая стартовая площадка с низкой гравитацией для того, чтобы оттуда отправлять в разные стороны там, наши селены, да, корабли там и добывать, например, материал для производства космических кораблей не на Земле, а, например, на астероидах. Ну, такой бредовый план, да, как бы, но, тем не менее, японцы, китайцы на эту тему очень активно думают, и у них уже есть там прецеденты приземления на астероиды, изучения там их, их, собственно, они взяли там даже образцы грунта, да, вот этих астероидов и так далее. То есть, это уже говорит о том, что есть прецеденты, люди тоже также сидят -то с другой стороны там, нашего земного шара и думают примерно о том же самом. Просто не все смогут это реализовать, не все могут довести это mm -hmm. до конца, и главное – просчитать, как это будет работать. Вот, мы стараемся как раз это все просчитывать, смотреть с разной точки зрения, изучать э, мнения разных э, экспертов в этой области, которые что-то реально сделали, не только теория, а именно в практическом, да, прикладном mm -hmm. э, направлении и их реализации. Вот. и это как раз показывает, что любые проекты в принципе возможны то есть если кто-то уже что-то сделал подобное, хотя бы там несколько шагов значит и мы это сможем то есть надо просто повторить их методологию, улучшить чуть-чуть, потому что она тогда может быть не всем и не всему соответствовала, да плюс опять же технологическая сингулярность постоянно там развивается, да у нас новые все мощные, мощнейшие процессоры там или чипы которые все меньше и меньше мощнее и мощнее да там и потребляет меньше и меньше электричества и плюс различные там системы которые позволяют создавать нам при все больше мощных гиперкаров там электросамолетов различных дронов которые там перевозят людей ну и куча всего что вот такого появляется у нас сейчас хотя раньше это вообще считалось что но ну, это фантастика и вы все врете как бы, да? uh -huh. то есть вот оказалось что нет что люди достигают определенных возможностей когда они вот, ну, каким-то образом появляются. вы вот сегодня рассказали что э, у вас есть проекты которые э, направлены на создание технопарков инновационных кластеров э, в различных регионах сейчас сколько регионов охвачено и есть ли план во всех регионах создать такие точки притяжения талантов ну вообще мы скажем так периодически разговариваем с представителями губернаторов и с губернаторами на тему того чтобы вот на их территории что-то подобное создавать то есть я разговаривал и в крыму скажем так с некоторыми главами там до да, администрации и в сочи встречались и с краснодарским краем и там тоже с представителями губернатора, например, общались. Ну и плюс вот сейчас район Одинцовский у нас тоже на повестке. Ну и, соответственно, это Челябинская область и Дальний Восток и различные другие вообще регионы, которые сами нас находили, каким-то образом пытались понять нашу модель и вообще насколько она успешна и вообще воплощаемая она или нет. Ну и оказалось, что вот то, что мы делали да, очень долгое время на, на своей территории, в своем предприятии, оно достаточно легко накладывается, вернее, это как ядро такое, вокруг которого может сформироваться на любой территории абсолютно своя уникальная инфраструктура, угу. которая может стать частью технологического кольца России, как аналогия золотого кольца угу. России, да, то есть да. только технологического, угу. где каждый из регионов или городов может стать мекой робототехники, искусственного интеллекта, космических технологий там или дронов, например, там, или еще чего угодно, например, Томская область, там, это сейчас мега беспилотных летательных аппаратов, потому что там разрешили сделать такой эксперимент, да, по доставке грузов при с помощью дронов, вот, там еще какой-то регион нас активно занимается, например, там биологической историей, которая создает э, э, препараты там, от вирусов, да, там, ну, как в частности, вот, например антиковидные различные препараты что касается там робототехники здесь у нас мы первые и пока единственные кто в россии э, делает именно магнитогор с мягкой робототехники то что к нам со всего мира туда приезжают разные люди с японии там с, с, с китая с, с разных стран с которыми либо мы сотрудничали либо которые хотели вот посмотреть на этот опыт а вот говоря про про весь мир сейчас когда в россию пытаются Изолировать от глобального вза взаимодействия и сотрудничества, в том числе в науке, а насколько сложнее стало, или не стало, или может быть связи сохранились, потому что для ученых, например, политика как бы это делает 17 -е? Знаете, тут такой момент, что э я считаю, что любой кризис порождает э новые окна возможностей, что кто-то смотрит на это как печалька и кризис: что все мы все умрем, да, там давайте валить куда-нибудь подальше. А кто-то увидит для себя возможности и будет продумать, как решить это все. Это же столько, столько освободившейся ниши вообще, да, там в целом. Бери и делай. То есть вот мы с вами сейчас можем что-то взять и вместе придумать, там, посмотреть, так, кто у нас ушел? Вот это, вот эти. Ну, флаг им в руки, а мы давайте с вами сейчас быстренько их нишу займем. Там уходит один такси агрегатора. Молодцы, флаг им в руки, да, там, э, но сделаем свой агрегатор. У меня уже там два проекта стартапа, которые uh -huh. уже предлагают мне вот эти все полностью разработанные, отработанные приложения, причем за рубежом, но которые наши э, соотечественники, которые это, скажем так, опробовали там, будучи теми, кто когда-то давно уехал там еще из, из, из СНГ, там еще из того момента, когда это было все ну скажем не, не в таких вот плоскостях да там жестких и получается что они уже готовы заходить на рынок у нас свои собственные там агрегаторы там их очень много которые в свое время тоже где-то не смогли конкурировать например ушли сейчас они уже смотрят на то чтобы вернуться то есть а это только о том чтобы вернуться или занять нишу тем что ты уже делаешь а еще есть та ниша, где ты можешь прям полностью с нуля что-то сделать вообще по другому пути. Uh -huh. То есть оно будет э, интересным, новым и принципиально там, другим, которое наиболее будет, например, удовлетворять всем потребностям э, наших э, российских граждан. Всего-то, о чем речь. И э, любой минус, я вижу, что он может стать плюсом. Просто с какой точки зрения посмотреть и как э, применить свои навыки. Вот. если, конечно, мы не будем развиваться, обучаться и, или, например, менять квалификацию, ну, или стремиться еще к каким-то знаниям, то, наверное, да, может быть, для этих людей какие-то проблемы. Вот, но опять же, даже с такими людьми мы общаемся, помогаем им, опять же, адаптироваться, там, оптимизировать свои ресурсы и переключить их на новое направление, чтобы это приносило пользу и им и тем людям, для которых они это будут делать. Мне, знаете, вот вы выступали, рассказывали про вовлечение детей в инновационные процессы. И сказали, если я все правильно услышал, что дети генерируют, которые занимаются в этих инновационных центрах, что они генерируют новые идеи, которые берут взрослые. Это же просто потрясающе мне показалось. Ведь взрослый человек у него достаточно, ну, из-за влияния общества, немножко ограниченный взгляд на вещи, у него слишком мало становится воображения. Да? Он может выдать 5, ну 7, ну 10 а, идей, а ребенок их может сгенерировать 50 или 100. И для него нет никаких ограничений. Можете рассказать про этот опыт? Мне очень любопытно, где это у вас так реализуется, что дети подсказывают взрослым инженерам, Затеи всякие. Очень просто. Вот пару дней назад в одной школе Москвы я вел урок, собственно, с детьми. Это был инженерный как правильно скажу, инфор, наверное, класс информатики, скорее всего, с инженерным уклоном. То есть математика, информатика и инженерный uh -huh. уклон. То есть это все те люди, которые в будущем хотят поступить в физтех куда-нибудь там в технологический какой-нибудь университетом России или в, этом, в этих направлениях. Вот. я им в общем вел урок им было 14 лет примерно 14 лет и они очень много задают вопросов я вижу что это вот те люди они не дети уже это конкретно взрослые личности у которых есть формирующаяся парадигма мышления которая работает так что она еще не зашорена чем-то извне как бы ну всякой гадостью да mm -hmm. скажем так и это вот чистое сознание позволяет э, убирать все тормоза и ограничения и убеждения, которые э, не дают э, взрослым людям, ну нам таким, веду, нашего возраста да, что-либо сделать. То есть мы как э, закостенелые такие да, со создания. А они те, которые очень мягкие, адаптивные, то есть они э, могут из любой практически любого процесса, э, начиная там, с рисования на бумаге, использовать свою фантазию это реально, ну а почему бы и нет? но ну, оно же вот как-то вот вроде интересно. Раз нарисовано, значит, может быть. Ну да. да, например, то есть он же это видел в фильмах, там, может быть, где-то там кто-то рассказывает, то есть они фантазию свою какую-то там применяют. То есть И он думает, а почему нет, но ну, что мешает этому сделать? Вот нам очень много мешает. У нас парадигма мышления так складывается, что у человека видится всегда э, 300 тысяч, миллион даже, наверное, э, там ответов, почему нет. У ребенка всегда почему да. То есть я вот всегда говорю, вот вы что хотите сделать? Найти там миллион оправданий, да, там э, почему вы не будете это делать? Или одно решение? Вы лучше подумайте, как сделать решение так, чтобы вот оно воплотилось и э, любыми способами это было реализовано. Вот у ребенка наоборот, у него миллион может быть решений, и одно нет, потому что ему родители сказали вот понятно да откуда да, идет? Конечно, конечно это идет от воспитания заложения как раз парадигмы мышления в поколение в различные там ну, через разные ну или там не то что даже направление источники информации а через собственные примеры то есть ребенок тоже должен видеть примеры там своих родителей в чем или в каких направлениях они там успешны и как они между собой общаются, uh -huh. то есть ругаются, не ругаются, да, там, у, находят они какой-то общий уклад, там, не находят, то есть, э, есть ли манипуляции какие-то в семье, там, между, там, родителями или нет, то есть ребенок это не понимает, он просто это копирует и все. А где он потом это показывает? Ну, в школе, в детском ну, саду, конечно. там, и так далее, вот. И что лучше будет, если он будет копировать их поведенческие реакции какие-то, или, может быть, какие-то знания которые ему там мама и папа дает мама по одной например, части угу. там папа по другой и получается очень классная такая синергия там да и как бы такое совмещение когда происходит что-то новое абсолютно то есть не просто там ну как бы классно уже то что было а именно что-то новое чего вообще никто никогда не видел вот и все и вот у ребенка это как раз есть возможность а я правильно понимаю, что в сфере ваших интересов или может неправильно создание каких-то центров, где дети смогут реализовывать себя в максимальной степени, получать вот это, назовем это лидерское воспитание лидерского сознания? Ну в том числе, но опять же лидерами как бы не рождаются, это раз. То есть золотой ложкой, серебряной там, да, или с какой еще другой можно, конечно, родиться, но не факт, что из этого ты сможешь возглавить, например, нашу страну. То есть здесь вопрос именно осмысливания и э, понимания того, что вообще происходит. То есть это обладание критическим мышлением. То есть этому можно научить. Это просто нужно показать э, молодому человеку так, чтобы он начал э, задействовать свое мышление и свой разум таким образом, чтобы он, в общем, это сам придумывал, как это должно быть. Не я ему рассказываю, да, там, вот, ну, вот, сделай мне решение, чтобы получилось 4. То есть он там берет 2 плюс 2, 4. Ну, там еще есть разные варианты, чтобы получить 4, да, там. И каким способом он может получить 4? Вот, вот это как раз и есть задача, чтобы научить мыслить таких вот молодых, не знаю, даже не, не то что лидеров, а перспективных, перспективное поколение, которые будут являться нашем будущем и будущем, будущем нашей страны в целом. Потому что они сами должны научиться мыслить, они а подвергаться влиянию извне. То есть, чтобы даже вот такой, как я пришел, ему там сказал, угу. это правильно, только это истина, и на это вот смотри и верь этому, и делай так ну как бы он получается будет продолжать мои какие-то да там моменты а вдруг я неправильно что-то делаю но с другой стороны знаете когда стоишь на плечах уже там на гигантов скажем так то легче когда у человека есть наставник достигший успеха у которого за плечами классный успешный жизненный опыт то с его плеч легче Бежать, вот, прыгать дальше. Вот вопрос: искать истину, да, с плеч такого наставника, или слушать о том, что такое истина? Вот о чем речь. Разница очень большая. У Сократ и Аристотель ходили с детьми царей, наставляли их там чему-то. Те, конечно же, формировались самостоятельно, но они впитывали лучшее, что было у этих людей. Вот вот это и есть как раз задача: научить детей впитывать лучшее. И осознавать самим, что им для их поколения и поколение их поколения, там, да, следующего, будет важно и нужно. Потому что мы, например, можем, опять же, в силу своей, как бы, рутины какой-то, быта или э, своей зашоренности, э, мы можем это просто не увидеть, не углядеть. Мы не всегда поднимаем голову в небо и смотрим на звезды, да, там, а ребенок он вполне там вот он у него там абсолютно э, обозрение на 360 он не видит вообще каких-то границ ограничений то есть ты ему пока вот не говоришь что можно что нельзя у него в принципе ну в разные стороны абсолютно до да, направления вот у нас уже есть определенная формация куда идем с кем идем какой курс там mm -hmm. все четко нам все уже простроили вот и когда ребенок например понимает, что сам включает мозг что а вот этот курс действительно для нашей страны например для нашего там развития он самый правильный он его берет но при этом со своими дополнениями и улучшениями в этот курс вот о чем речь угу. и начинается создание как раз новых идей новых элементов которые мы вообще как взрослые упускаем я бы еще знаете хотел спросить я по что уже интервью у нас Конец долго, но мне очень интересно. В конце 90-х я как журналист вот общался с одним старичком, его звали Аполлон, что удивительно, и он был ученым в аэрокосмической сфере. Вот, он разрабатывал какие-то корабли на магнитных двигателях, если я все правильно помню, вот, какие-то станции, которые работают тоже на э электромагнитах что такое, и отправлял свои патенты в то ли в Роскосмос, то ли в Роспатент. Вот, в ответ ему приходили какие-то отписки, это был конец 90-х. Вот, потом он естественным образом, собственно, покинул планету, умер. Вот, я хочу спросить, а, у нас ведь страна с невероятной историей вот, кулибиных, так сказать, да, людей самобытных а, и технически одаренных. С одной стороны, я вспоминаю мультфильм, знаете, был такой советский, там, когда Левша Левша мультфильм, он уехал за границу, потом возвращался на, на корабли и кричал, у англичан ружья кирпичом не чистят, передайте нашему правительству, царю, что оружие кирпичом не чистят. Его никто не услышал, бедолагу. Наших Кулибиных и их идеи а, а потом еще были другие примеры, да, когда изобретатель телевидения не смог здесь получить патент. Потом еще был вариант, когда изобретатель вертолетов или самолетов тоже уехал, и дирижабли тоже уехал где-то, и только во Франции получил патент. Сейчас этих людей слышат, они видны, или это разовая только история? Есть ли какая-то структурированная не знаю, фильтрация, или ее пока что нет у нас? Ну э, вообще в России на самом деле с давних времен э, так заложилось, что мы очень хорошо э, используем смекалку. То есть э, у нас большое количество людей с неконвенциональным мышлением, э, то есть нестандартным, да, как бы и тем, которые позволяют по обходным технологиям что-либо сделать так, чтобы это было круче, чем во всем мире. Вот. Но большая проблема с тем, чтобы это продать. То есть у нас как бы нет вообще торгашества такого. У нас вот были купцы. Да, в свое время но народ их не любил но народ их не любил потому что почему народ не любил? потому что народ так воспитали что купцы это негодяи что у купцов есть все у них нет ничего и так идет постоянно то есть заложение как бы вот этого нищенского сознания что все что ты делаешь за деньги это неправильно то есть не в деньгах счастью, там помните да там или там что еще какие-то такие вот морали делали определенные. С одной стороны это может быть и неплохо, но с другой стороны я вот не верю в равенство, например, вообще. То есть я вот раньше считал, что, ну, наверное, равенство это хорошо, потому что меня так учили, да. А потом пришел к выводу, что не может два абсолютно разных человека быть равными. Конечно. Мы даже вот с вами там в комплексе больше, чем я там, я меньше. Мы уже разные. То есть у вас там такой костюм, у меня такой костюм, у вас там один вкус, у меня другой вкус, да. Мы разные, мы по-другому мыслим все, у нас разные подходы ко всему, но это не говорит о том, что там, вы плохой, я хороший, например. Это каждый по-своему хороший, да, и каждый по-своему двигается к своим благородным целям, э, но при этом э, мы все как бы понимаем, что чтобы чего-то добиться э, и, скажем так, вот взять изобретение и, и суметь его протолкнуть, это тоже определенные навыки нужны. Но не тогда, когда тебе говорят, что нет, не надо вот в эту тему лезть, это не твоя история, это барыги занимаются, торгаши и так далее. А среди этих людей тоже очень много талантливых и классных людей, которые просто классно умеют продавать. Ну, не то, что продавать, У -у -у. а просто представлять проект или продукт так, что все другие вдруг захотят его получить. Конечно, Стив Джобс, он не изобретатель, он маркетолог гениальный он сути, человек который использовал активный нейромаркетинг то есть то что как раз позволяет продавать именно за счет образного мышления когда мы транслируем какой-то образ и показываем что вот такого еще не было но вот это этого точно полюбите а перед этим там еще сделать несколько хлебных крошек разложить которые все так посмотрят то -та я не знаю что это но я очень хочу себе, у себя это иметь и все, и начинается вовлечение огромного количества людей вот в эту историю. Илон Маск тот же самый. То есть, кто он там, изобретатель, гений? Да нет, это просто человек, который очень круто встроился в определенную систему с классным маркетингом, подачей и умением как бы, ну это все направлять вот эти денежные потоки там людей, которые там к нему приходят, большой социальный капитал. И самое главное управлять теми, кто уже на него вовлекся так, чтобы они скупали все, что он придумает, даже если это вообще полный трэш. Там, у него много трэша было, который там, он предлагал, но тем не менее это так и работает. Вот в России у нас по-другому народ, у нас же больше с душой, там, да, там, с какой-то вот э, своей такой э, человек, ну, человеколюбием да, там, mm -hmm. определенным вот, но и то, это тоже не всегда было если посмотреть историю, то есть у нас там князья между собой враждовали, там междусобицы были, и сейчас у нас очень многие люди, пока там какая-то общая проблема или беда не приходит, там не объединяется, то есть люди, каждый стремится вот сам на себя одеяло натянуть это вообще очень неправильно, то есть э, во-первых, надо делиться всегда, не для того, чтобы все были равны, а для того, чтобы просто поддержать того, у кого есть возможности, и способности, в-третьих но если у тебя реальность, возможность, да, как бы, э, ну, поделись, это может быть чем угодно, но в виде налогов, там, э, в виде э, сборов каких-то, в виде там, донатов там, или еще чего-то, что сейчас модное. И в целом это начнет работать так, что те, кто не имеет этих возможностей, они это будут получать. Но опять же, те, кто придумает и разрабатывает, должны тоже понимать, и у них должна быть такая информация и знание, что ним в команду обязательно если он сам что-то не может должен человек быть специалист из той области в которой он не разбирается я все время там в девяносто девятом до двадцатых годах встречался с людьми предпринимателями которые приходили говорят, сделайте мне вот ролик такой э -э звук такой интерьер такой дизайн такой я говорю а ты дизайнер там у тебя там знаний таких много или почему почему ты считаешь что так этот твой вот твои там вещи или что-то чем то там занимаешься это продаст да. но я так вижу вот это мое моя как бы он говорит, ну ты окей ты если хочешь самовыражение иди в театр там иди вот и куда им там в семью там покажи да там это внутри посмотри как они отреагируют а потом попробуй посмотреть как на это люди отреагируют хотя бы сделка опрос а потом уже приходи и говори будет это работать или нет вот. в итоге были очень большие такие споры, да, там, дискуссии на тему, в итоге я им предложил функцию, что если они готовы оплачивать больше, чем обычный ценник, они пусть делают все, что хотят, uh -huh. а, и мы еще ответственность себя снимаем за дальнейшую, там, историю, вот. если люди соглашались на это, они понимали, что что-то серьезно уже, как какая-то история пошла, что, почему мы так уверены, да, там, в том, что вот его именно идеи не будет работать. Потому что человек пришел из другой сферы совсем. Он классно продает шмотки из Турции. Я, например, очень долго изучаю там, дизайн, концепцию, творчество, Леонардо да Винчи, разных художников. Я смотрю инженерные разные проекты. Там. Я все детство провел с техникой молодежи, там, с юным техником, со всякими инженерными журналами и так далее. То есть Я в этом разбираюсь как минимум. Ну, на уровне, как бы, обывателя. Но и дальше я пошел учиться, чтобы, ну, еще больше понимать, как это устроено. Методологию, там, академические навыки, практика и куча всего. Почему вот мое время обесценивает пришедший человек, который мне диктует, как это должно быть? Я же не учу его продавать, ездить uh -huh. в Турцию, там, покупать по дешевке подделочную одежду, там, и сюда ее возить в Россию, например. Ну, в 2000-х годах это модно было. Я его этому не учу, я не знаю, как это делать. То есть я не ездил там в то время за границу, я не знаю, как это делать, я не знаю, как там, кого искать. Но я знаю, как сделать так, чтобы вот его это барахло было классно продано. Потому что картинка, там правильные как бы, определенные расстановки и даже тот нейромаркетинг, который мы и не знали, что он существует, но интуитивно чувствовали, что вот это больше работает. Ну, у нас на основании даже других, да, например, сделанных mm -hmm. работ. Вот и все. И, по сути дела, они понимали, что, ну, наверное, мы правы, да, действительно, с нами стоит э, работать. И сначала я к ним ходил э, за информацией, за советом, ну, к разным взрослым людям, там, серьезным, да, скажем, бизнесменам, там, владельцам каких-то крупных компаний и так далее и изучал вот, как у них системность это работает как, как корпоративные различные в их э, компании работают тоже это все на уровне 2000, да, но тем не менее я смотрел на, на то как это работает вот. и потом эти люди стали приходить ко мне уже за рекомендациями советами, А вот скажи, что сделать чтобы вот у меня чуть больше оборот был, чтобы мы вот выглядели не как вот какие-то, извиняюсь за выражение, абсоса. вот они так, так выражались а чтобы мы выглядели и стоили вот как вот вот тот например там конкурент или uh -huh. на кого они хотели быть похожи. я говорю ну все очень просто ты видишь как они себя ведут как у них все организовано Ну делай так же делай так же или лучше и все как бы и не слушай никого кто тебе там говорит и в деньгах счастье нужно uh -huh. быть скромнее там нужно понты убрать или наоборот панты понты такие делать что золотые унитазы там серьга в носу там да, малиновые и путь, золотые. Да золотые mm. пиджаки что все видели сколько у тебя всего там mm -hmm. сразу денег и все на тебе да это неправильно тоже то есть э, вот здесь как раз мы подходим к вопросу баланс и гармонии. вот если как бы попадает вот в этот э, э, как бы энергетический такой момент да, энергетический шар э, э, ну вот этой структуры что здесь и баланс и гармония что этот шар может стоять и не падать а еще лучше левитировать в воздухе например вот тогда это идеальный там, вариант по всем-всем-всем-всем по параметрам для mm -hmm. успешности бизнеса, роста и так далее. Ну вот откуда, собственно, вот такие у нас как бы, появились знания, да, там. Не потому что мы э, какие-то крутые, там сразу родились с ложками во рту, нет, серебряными, да. Э, просто это наблюдение, постоянное изучение, следование, 360, э, обзор и э, возможность интересоваться, и желание интересоваться тому, что вот в чем мы, может, не разбираемся, может быть, мы не понимаем, как устроен, но не бояться этого. И все, и, соответственно, после этого, когда мы не боимся задавать вопросы, люди же охотно начинают рассказывать, кто вот в этой сфере более опытен там и профессионален, охотно делится этим, то есть им интересно о своей как бы, жизни, о опыте опыте рассказывать. А мне интересно это слушать, так же, как вот и многим из нашей, команды там или например некоторым моим партнерам то есть это дает очень много нового знаний дает возможности чтобы это все вместе сопоставлять да и кристаллизовывать то что именно нужно для уже решения твоих задач и задумок в детстве очень многие люди мечтают я хочу наверное уже завершая нашу беседу спросить о чем мечтаете вы и есть ли у вас супер цель ну супер цель это как говорится, да, исследовать дальние участки нашего космоса, но по времени как бы мало осталось вообще в целом, да, там, потому что заделы достаточно большие. Но в целом э, очень хочется, чтобы был мир во всем мире, чтобы э, люди наконец-то поняли, что творить лучше, чем уничтожать, да, как бы, и что э, ненависть это тоже такое достаточно ну скажем неправильное вообще отношение неважно к чему угодно то есть мы можем тратить энергию на ненависть и на уничтожение а можем ее тратить на созидание и на то чтобы творить даже если мы это делаем тихонечку у себя на даче там или в своей семье там, с детьми или еще как- то то есть но тем не менее это лучше, чем э, думать о том, как вот всех уничтожить, и что все там неправы там, или все там плохие люди или так далее. То есть лучше как раз вот двигаться в это. Это вот моя цель, чтобы было так, чтобы как-то вот до людей это дошло. Ну а второе, э, второй вопрос это то, что э, лучший способ предвидеть будущее, это создать его самому. Вот тот, то будущее, которое вы себе нарисуете сами, вот именно таким оно и будет. Будет там негатив, значит и будущее у вас будет с негативом. Не будет негатива, будет, будет что-то такое интересное, развиваешься, значит и, и будущее ваше такое же и будет. Все очень просто. А мозг и организм уже подают подстроиться. То есть вчерашние мысли привели вас в сегодняшний день, а сегодняшние мысли приведут вас в завтрашний день. Пусть он у вас будет супер классный, этот завтрашний день. Успехов вам, пусть все получится. Да, вам тоже. Спасибо. Спасибо.